Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас а, первое короткое обучающее видео. А, в этом а, нашем новом, нашей новой затее, а, но, новый наш <coughs> безумный проект. Это может каждый короткий обучающий видео. Смысл тот же, что и во всех моих безумных проектах. Это а, продвижение, продвижение и а, реклама Различных а, навыков, умений, которые... А, все, что умеют делать а, инвалиды. Вот, Все это проекта для инвалидов. Как это все происходит? То есть снимается обучающее видео, короткое. А, вами снимается. А, либо на телефон, или с компьютера, допустим. А, вот как сейчас происходит съемка экрана. Либо на телефон, что вы умеете делать, допустим, что-то. Но это, на самом деле, вот это постановочное видео. То есть это я просто взял топор и все. Топором я особо <coughs> ничего не умею. Вот. Но, может быть, что-то я сниму на телефон, что умею из таких дел по хозяйству. Ну, не так много, может, буду делать шкаф или что-нибудь такое, шкафчик небольшой. Вот. А здесь снимать с экрана компьютера все, что можно делать на компьютере. Допустим, создавать группу ВКонтакте. Кто-то не умеет, кто-то обращается к профессионалам. Ну, в общем-то, и правильно делает, потому что профессионалы это все делают быстро. И мало того, что они создают, они еще помогают как-то это все раскрутить, грубо говоря. Да? Ну, то есть не продвинуть, но ну, может даже реклама все все все все сделать. Но самое главное, конечно, это наполнение, чтобы было интересно. Потому что у меня, например, эти группы, вот, допустим, моя страница, да, группы, группы, вот управление 17, да, вот эта группа, которую я модерирую, инвалиды Алида ищет работу. И все это проекты, вот этот я создал недавно. Создал недавно, да, такая идея. Также школа SEO для грудничков. Но это вы все знаете. Вот эти все группы. Создавать-то их проще простого. Вот. Но вы видите, подписчиков здесь немного. Почему? Потому что надо их рекламировать где-то, да. И мало того, что их рекламировать. Надо каждый день заниматься их наполнением. То есть публиковать там что-то интересное. Тогда люди будут добавляться, люди будут э, читать, смотреть, если это им будет нужно. А так иначе, ну, можно подписчиков где-то, там, я не знаю, где-то достать, как раньше было на каких-то э, сайтах. Бывало такое, да, что давали э, рекламу и подписчики приходили, но смотрят на самом деле э, не очень много. У меня самая большая группа, первая, по-моему, моя, ну или не первая, я не помню. Мой заработок в сети, и отсюда, по-моему, даже уходят люди, потому что здесь ничего особо, так я. Вот, я публикую из одной группы в другую, но есть строго тематические, допустим, может что вы уме умеете. Ну, например, изучаем русский язык, мало ли кому пригодится. То есть тоже, опять же, с нуля, да, а, но у меня в основном письмо А, Б, В, Г, Д и так далее. Вот. Также были рабочие группы какие-то. И э, для инвалидов вот SEO я занимался, тоже пытался заниматься. вот Ну, давайте, как это все делается. Это все делается, делается, да, группы, группы, создать сообщество, нажимаем. Здесь надо, э, надо знать, для каких целей, да, здесь все написано. Э, для дискуссий и обмена мнениями, допустим, да. Вот, допустим, для моего вот этого проекта надо было, наверное, создать публичную страницу для распространения новостей, информации. А мероприятие удобно для организации каких-то концертов, каких-то, ну, любых мероприятий, да. Ну, допустим, мы создаем группу какую-то с вами, да, и а, вводим название, естественно, какое-нибудь веселое. Ну, вот, например, там «Сделай сам», и это может... Каждый или ну, что-нибудь такое в этом роде. Или что вы умеете, например, там, не знаю, вышиваем крестиком. Да, и, допустим, вышиваем крестиком. Вышиваем крестиком. Ну, можно так сделать. Публичная страница. Выберите тематику. Ну, может быть, это у вас какая-то компания. Или интернет-магазин, допустим, вот так. Сайт можно создать группу интернет-магазина, допустим, в да, ВКонтакте. И тематику выбираем, допустим, это ну, какие-нибудь услуги по, по вышиванию крестиком. Что это может быть? Допустим, допустим производство, промышленность. Да? Вот создаем сообщество. Вышиваем крестиком. И э, тут у нас тип страницы. Небольшая компания или место. Что это такое? Вы сами смотрите. Я, честно говоря, еще официальную страницу, по-моему, никогда не создавал. А, но это вот... Так, что это у нас будет? Видите, музыкальная группа также может создать. Да, любой, в принципе, человек, который хочет создать группу... Вот, кстати, вот я хотел что-то сделать... Корейский язык с нуля. Вот. Корейский язык с нуля. Вот. Корейский язык с нуля. Так. А, что это такое? Компания, организация. Небольшая компания. А, так, так, так. А, ну, допустим... А, ну здесь видите, здесь видите, как нужно быть официальным представителем. Официальным представителем. Ага. Корейский язык с нуля. Так, сейчас мы подумаем. Сейчас мы подумаем. Ну, давайте. Давайте небольшая компания или место. Вот, вот так вот сделаем. И создаем страницу. Описание сообщества, допустим. Изучаем. Ну, аналогично, как английский, испанский. Изучаем корейский язык. Да. А, а, а, а. И адрес, допустим. Здесь пишем... Корея. Адрес уже, естественно, занят. Корея. Корея, Корея, Корея. А, так, недопустимый формат. Корея, Корея. Так. 2023. Вот. Корея 2023. Допустим, так обложку сообщества можно загрузить выберем файл выберем файл допустим допустим допустим вот у меня было здесь по моему эта фотография. У меня есть, конечно, фотографии более тематические. но ну, подбираем по теме. Конечно, для этого вы можете из гугла, вот, собственно говоря, из браузера, в смысле из поисковика, да, ну, любого, наверное, из гугла можете картинки вот набрать, ваша тематика. Например, там, корейский язык, да, вот, набрать корейский язык и набрать картинки, картинки, картинки. Вот и все, что тут вашей душе угодно по-корейскому. Все, что вашей душе угодно. И картинки нужно смотреть, потому что некоторые картинки могут быть защищены авторским правом. Что-то такое в этом, в этом роде может быть. Ну, может быть, у вас есть какая-то старая картинка. У меня есть. В принципе, старые картинки, потому что я давно этим занимаюсь. Вот. Ну, вот эту посмотрим. Что тут? Перевод. Корейский язык. Видите, могут быть защищены. Ну, в общем, выбираете любую картинку. Выбираете любую картинку и загружаете ее. Посмотрим. Вы создаете, конечно, по вашей тематике. Так, ну это видео, наверное, у нас опять получится не коротким, потому что куда-то у меня пропало счетчик времени, да, но сейчас я засеку время. Вот, постараюсь э, еще э, минут 12, да, у вас э, по этой теме. Ну, кому-то это интересно, например, как создавать группы будет. Например, картинки. Вот. А, ну давайте, э, вы решили, допустим, любую картинку взять по вашей тематике. Вот очень красивая, допустим. И вы ее просто-напросто нажимаете, да, правой кнопкой. Сохранить картинку как. И э, куда-нибудь вот сюда, допустим, обмен разумов проект. Называете, то есть вот это название, да, корейские, пишите чтобы потом не перепутать, да, корейский язык, да, и «Сохранить» нажимаете, «Сохранить». Вот она у вас сохранилась, и там она у вас в этой папке на компьютере, куда вы ее сохранили, там она и сохранилась. Вот. Так, что мы потом делаем? Так, здесь у нас что-то не, не очень быстро загружается, ну, это, это бывает. Может, картинка большая? Потому что, я, честно говоря, там у меня номер, и поэтому я не знаю, что это. Да, а потом мы просто, вот она сохранилась, открываем ее. Открываем, вот она у нас. Так. Хангиль, да. Хангиль это, собственно говоря, корейский язык. Но, может быть, она защищена авторским правом, потому что, видите, как все это... Хорошо, красиво сделано, написано. Так. Теперь. Э, так, вот хангуго. <coughs> хангуго тоже означает корейский язык. Хангиль это, по-моему... а Так, так, так. Если мне не изменяет память, это, по-моему, э, алфавит корейский. Да? Ну, алфавит это тоже неплохо. Даже очень хорошо. Так, что у нас тут? Ой, ой, ой, ой. Ну, это не совсем у нас скорее. Это, честно говоря, честно говоря, это... Ну, пускай будет так. Сейчас мы... Это у нас короткое обучающее видео. В принципе, как бы любую картинку, которую вы загрузили в ВКонтакт. В ну, я думаю, вы знаете, как загружать картинки в Контакт, наверное. Но если не знаете, можете спросить вот, все, мы тут все с вами сделали, да, корейский язык с нуля, изучаем корейский язык, обложку, адрес страницы, ну, узнаваемый, чтобы был более-менее, сохраняем, да, сохраняем. Вот, корейский язык с нуля. Видите, как все получилось красиво. С нуля начинаем, да? Теперь что? Вот эту картинку тоже можем... А, вот здесь можете полезную информацию подчеркнуть вот в этом а, сообществе. А, так, теперь вот эту картинку тоже загружаем. То, то же самое. Загружаем фотографию. Выбрать файл и выбираем. Выбираем, выбираем. Допустим нибудь картинку, я даже не знаю какую... А. с рабочего стола, а что-нибудь такое... фото... а вот попробуем отсюда может быть что-нибудь интересное... что-нибудь у нас бывает... <с2018> <суп OlÍ collisionário> что это такое... Что это такое? А, это у нас... Это у нас, допустим... Допустим, это у нас будет... Сохранить изменения. Она будет такая кругленькая. Вот. Это у нас а, такая... Ночной, ночной Петербург, честно говоря. Ну, не, не совсем ночной, но вечерний, так скажем, Петербург. А, да, и как мы видим здесь, а, музыканты. Здесь музыканты, ночной Петербург. А почему бы и нет, собственно говоря. Вот, то есть это все на ваше усмотрение. И начинаем, собственно, уже, вот о чем я говорил, самое главное, это, это наполнение, да. Здесь еще вот в управление, да, управление сообществом заходим, сообщения, участники, все это можно, разделы, допустим. Нам что понадобится? Ссылки, фотоальбомы, аудиозаписи, естественно, если корейское обсуждение, мероприятия, места, контакты. Все понадобится. Может, кому-то и товары понадобятся, да. Главный блок, какой у нас будет, это, конечно, это, конечно, видеозаписи, наверное, так. Да, потому что, э, потому что я эту в этой группе да, начну с самого начала. Как я изучал корейский, с самого первого своего урока, вот, в старой своей тетради начну. И буду пошагово, да, все, с самого-самого начала. И вот эту группу буду вести, вот так примерно. Второстепенный блок. Это у нас будет, я даже не знаю, обсуждение, наверное, потому что это тоже интересно. Так, сохранить, да, вот. Теперь что еще тут может быть? Комментарии. А, так, комментарии. Здесь можно включить фильтр, а, чтобы не было, а, да, у нас а, всяких разных. В комментариях спама, допустим, да, Ну, это для таких групп уже, которые целенаправленно бомбят. А, вот, а у нас все хорошо. Для да, и у всех, собственно, я думаю, скоро будет все хорошо. Ссылки, так, ссылки... А, ну, здесь это ссылки справа, да, у нас. Здесь можно э, всячески делать всяческие э, всяческие всячески, э, да это для, для того чтобы на сайт так событиями из вашего со а вот это я... но это честно говоря вы знаете я еще вот это вот не освоил вот эту вот штуку участники. Так, черный список руководителей. Здесь можно назначать модераторов, администраторов. То есть, допустим, есть несколько как бы, человек, которые управляют группой. Допустим, руководитель, администратор. И у них разные функции есть. Есть черный список. Если кто-то какой-то вред приносит, да, его заносите в черный список чтобы было вам спокойно работать. Вот сообщения. Добавить в левое меню. Можно, в принципе, включить их. Включить и добавить. А, а это понятно. Это в группы, то есть, которые у меня слева. Понятно. Понятно, понятно. В левое меню, не... это в мое левое меню я имел в виду. Перепутал, лево справо Приветствие, ну хорошо бы мне, конечно, поставить корейскую раскладку и печатать на корейском, как я раньше делал давным-давно, но сейчас я даже не знаю пока, пока не знаю, напишу Аньон хашимника чо им к сим не да, о со. Него чем не к, что им пепки сим да, о со, о щипщие, о щипщие, ё. Мана со, пан кап сим не да, мана пан кап сын не да. Вот, На самом деле это ничего страшного, это в Корее так а, принято, это приветствие такое очень вежливое, но такое очень такое, когда самый-самый незнакомый, вот вы только заходите, никого не знаете, это самое такое официальное такое приветствие. Вот, как нас учили, так, о нем хачемника, это как бы такое а, здравствуйте, не привет, а вот такое здравствуйте, самое настоящее. Чувым и мне да, я уже не помню что, но смысл такой. Рад вас видеть, Моносопанкапс мне да. Добро пожаловать, рад вас видеть. А в общем, это все, все, все очень хорошее. Надо вот мне просто восстановить, потому что с нуля. Ведь а это уже не ноль, это как бы, ну это уже приветствие. Мы разучивали уже, по-моему, на второй месяц или третий месяц обучения. Так, виджет, виджет, это сообщение, это на сайт, если поставить его. Вот, сохранить. Вот, собственно говоря, здесь будут сообщение сообщества. И вы можете все, что хотите делать. Да? Добавить ссылку, добавить фотографии, аудиозапись, мероприятие, добавить место видеозаписи добавлять. вот И, собственно, вот это на этом наше обучающее видео, как создавать группы ВКонтакте, ну или сообщество ВКонтакте, или группы ВКонтакте. На этом заканчивается. Если кто что-нибудь не поймет, можете спрашивать. Вот это все, все как говорится, не, ну, не так-то сложно создать. А вот сложно именно каждый день писать что-то туда и действительно на корейском. Да, каждый день посвящать надо этой группе. Ну, хорошо, если у вас будет одна группа, одно сообщество, да, и вы будете его вести нормально. И так, наверное, надо делать нормальным людям. Но у меня, видите, как бы все в одном то, в другом это, в пятое, десятое. Вот так вот. Поэтому у меня там везде по несколько участников, по 20 человек, где-то 50. Вот, друзья меня поддерживают. Вот, и вы тоже можете пригласить своих друзей. А, но это, а, это, это, видите как, это не, со, не во всех можно пригласить. Приглашение действует, по-моему, только у нас где? В мероприятиях. На мероприятия можно приглашать. Вот, но еще, по-моему, еще куда-то можно было приглашать. Может быть, я что-то, честно говоря, и не знаю в этом э, изобилии всяких таких групп, сообщества, страница, И э, забываю, что где можно, откуда, откуда что можно делать репост. Это тоже очень важно, потому что если вы будете свою группу продвигать, да, и хотите поделиться, а... Может быть такое, что, допустим, вы нажмете «Поделиться». У вас будет вот три гореть, да, с кем вы можете поделиться. А может быть такое, что будет личным сообщением только. Вы сможете только своим друзьям рассказать на своей странице, и отправить личным сообщением даже вы не сможете как бы в новостную ленту, а только к личным сообщением кому захотите. Вот, может быть даже и такое. Экспортировать. А, куда куда это все экспортировать, я не знаю, честно говоря, вот это. А, Twitter, Facebook. Ну, возможно, если у вас аккаунт связан. Вот, вот такая вот штука. Такая вот штука, да. И а, корейский язык с нуля. Так, и вот тут мы напишем, чтобы не забыть для себя каждый день. Да, потому что, э, потому что э, начинал, допустим, я начинал, потом у меня был перерыв, потом опять, э, когда учился, было очень интенсивно, и было это, э, то есть каждый день и домашние задания были, поэтому более-менее я запомнил буквы, научился читать, э, вот, а остальное все немножко подзабыл. Потом был перерыв, периодически я самостоятельно пытался учиться, но э, как бы тоже забывая, что одно то другое то третье поэтому так вот но если вы здесь сделаете такую группу э, сами для себя то будете уже знать точно что что вы хотите у вас никаких проблем не будет вы будете ее вести каждый день по возможности да уделять хотя бы хотя бы хоть что-то написать хоть что-то вот допустим вот я придумал я придумал а так еще граффити граффити вот я придумал вот допустим как я уже писал в моем проекте обмен разумов до да? цвет толщина такая интенсивность сделайте вот и пишите и пишите вы Сара. САРАМ. Нет. Что-то у меня... <смех> Что-то у меня, понимаете, что... Немножко... Может быть, вот, оранжевым. Дело, конечно, не в цвете. У меня просто с годами пропала способность... Вот, саран, это по-корейски значит любовь. Вот, и вот таким образом, каждый день, может быть, граффити, может быть, раскладка, может быть, что-то, ну, у кого что, у кого видео, допустим, по что-нибудь, что-нибудь такое, вот, это может каждый, вот это видео будет выложено в этой группе вот всего вам... а, да вот здесь кстати как снимать видео с экрана компьютера и а, а, как а, ссылки да не на некоторые тоже проекты обучающие видео вот таким образом всем спасибо всем удачи а, с вами был проект да это может каждый до новых встреч